Тестирование стратегии в терминале MetaTrader 5. Терминал MetaTrader 5 отличается тем, что у него есть отличный тестер стратегий. И особенно выгодно здесь отличается рынок Форекс, поскольку здесь есть валютные пары, и они не имеют срока давности. А вот, например, если вы используете... Московской бирже торгуете, есть небольшие вот сложности с тестированием, поскольку данные MetaTrader 5 не позволяет внутрь закачивать, он использует свои, и здесь приходится использовать некие склейки фьючерсов, на которых тестирование все-таки не на 100% корректно, но тоже для тестов можно их использовать, удобно использовать, и это применяется. Как тестировать? Заходим на вкладку вид, и здесь у нас есть тестер стратегий или Ctrl-R можно нажать, нажать. Вот появляется окно для тестирования. Ну, его можно э, поставить, соответственно, вот вниз куда-то в терминал. Можно отдельно вынести. Ну вот самое главное, что вот это окно а, тестер-стратегии. А вот оно здесь а в терминале у нас появилось. Давайте мы его вынесем, чтобы было удобнее. Вот, вынесем его отдельно. Тестер MetaTrader 5 позволяет протестировать абсолютно все параметры которые были заданы при разработке вот эти параметры которые здесь появляются вот я сейчас показываю на примере робота parabolic trend который может торговать на рынке forex и на московской бирже на фондовой секции на срочной секции параметры при загрузке ну робота в терминал точно такие же вот как в тестере все точно полностью повторяется и все их можно протестировать ну в первую очередь здесь вот на вкладке «Настройка» мы должны выбрать, какого, собственно, советника мы будем тестировать. Вот здесь можно. В данном случае у нас здесь вот Moving Average» и Параболик Тренд. Вот возьмем Параболик Тренд. Выбираем его. Дальше вы выбираете символ, на котором будет тестировать. Ну, в данном случае для форуксе это может быть валютная пара. Выбираете таймфрейм, на который будет проводить тест. Ну, мы возьмем э, часовой масштаб. Дальше выбираете период. И вот здесь можно взять последний месяц, последний год, всю историю или выбрать периода. В данном случае у нас вот 2021 год с 1 января по 31 декабря. Можно выбирать здесь, вводить, а можно вот по календарю. Вот 30 я кликнул, дата изменилась. Но мы сейчас не будем касаться более сложных случаев поварного тестирования. Давайте пока здесь поставим нет. Задержки, которые могут эмулировать просказывание при исполнении сделок. Ну, здесь давайте поставим одну миллисекунду. Сейчас не будем более подробно в это вдаваться. И как нужно моделировать. Есть возможность моделировать все тики, там только цены открытия. Ну, рекомендуем в большинстве случаев, ну, в частности, если мы используем часовые масштабы, то использование OPPLE HIGH LOW CLOSE на M1 этого достаточно. Если вы будете тестировать, скажем, минутный таймфрейм, то тогда здесь лучше использовать, конечно, можно использовать тики, но это очень замедляет тестирование. Намного будет медленнее проводиться тестирование. Ну, в большинстве случаев, да, вот используется Open High Low Close, особенно если вы тестируете на больших временных масштабах. То есть эту информацию, она есть у робота по минутным графикам, то есть и он каждую свечку, вот часовую, разобьет на минутки и будет брать по очереди, перебирать вот эти все значения. И используйте это при тестировании. Фактически, ну, то же самое получится, если вы возьмете, скажем, минутный таймфрейм и возьмете все тики. То есть, ну, качество тестирования будет очень похоже. Ну, можно вот использовать галочку Прибыль в ПИПСах» для ускорения расчетов. Но мы пока это не будем делать. Задаете свой начальный депозит. Для тестирования не обязательно задавать свой реальный депозит, можно любой. Здесь у вас есть плечо. В данном случае вот один к 100 у меня стоит. Выбираете свою валюту. И здесь вот возможности различных выбор стратегии. Оптимизация, медленный полный перебор параметров, быстрый генетический алгоритм, работает она, конечно, быстрее. Все символы выбранные в окне «Обзор рынка». то Здесь вот окно «Обзор рынка». Вот они у вас здесь присутствуют. Можно сразу всех запустить по всем символам. Опять же, смотрите, отключена здесь может быть визуальный режим и можно отключить визуальный режим. Фактически, если вы зайдете на вкладку «Обзор» и включите, вот скажем, генетическая оптимизация, то вот здесь параметр поменяется. Генетическая оптимизация, максимальный баланс. Здесь параметр, по которому нужно фильтровать и отбирать полученные результаты. Это можно будет в дальнейшем изменить. Ну давайте максимальный баланс. Довольно-таки ну, часто используется именно этот показатель. Хотя это не самый важный, с моей точки зрения, использование максимальной просадки тоже очень важный и вот максимальная просадка минимальная просадка это очень тоже важный показатель потому что это гораздо более критично переносится просадка трейдерам, чем получение прибыли и соответственно вот здесь можно выбрать визуализация тогда будет оптимизация отключена визуальный режим с, с отображением графиков все это вот самый такой режим, в котором можете полностью посмотреть, как все-таки происходила торговля на истории уже с подобранными параметрами. Соответственно, если у вас оптимизация отключена, то на вкладке параметров здесь тоже ну, все нужно отключить оптимизацию. И перебор идет по параметрам, которые заданы в колонке значения. То есть при отключенной оптимизации идет вот по этим параметрам, которые в, колодке, в, в колонке значения. Ну, мы начнем соответственно с оптимизации давайте вот возьмем на вкладке обзор можно проще переключать полная оптимизация это все перебор ну я до ускорения я обычно вот генетическую оптимизацию использую это процесс у вас ускорит после того как мы вот эти параметры задали мы переходим на вкладку параметры и скажем протестируем период индикатора тренда зададим период индикатора тренда вот мы зададим уже здесь зададим ее например Тройную сглаженную, экспоненциальную скользящую среднюю и э, период индикатора. Смотрим. Период индикатора у нас будет от 10 там, до 300 с шагом 10 ну, или с шагом 20. В колонке шаги сразу считается количество. И соответственно внизу идет подсчет полных шагов. Вот скажем здесь 15 шагов по этому параметру. И, например, ну давайте что-то я задам еще. Например, выбор тренда. То есть тут три значения у нас в этом параметре. И а, вот как раз три шага. Три шага параметры выбор индикатора тренда. И 15 шагов и период индикатора. Все, смотрим. Общее количество 45. Нажимаем старт. И у нас пошел тест. На вкладке Оптимизация. После того, как те тесты постепенно будут проходить, здесь будет появляться информация вот по тестам. Она как бы здесь обновится только когда все тесты пройдут. Но если вы, вам не терпится посмотреть, можно вот переключиться на вкладку «Вернуться». И видите, тестов уже больше. Всего у нас 45 тестов. Ну, мы сейчас не будем дожидаться. При генетической оптимизации побыстрее будет. Если полный перебор, еще дольше. То Здесь вот можно приблизительно оценить, сколько по времени. Но на самом деле будет быстрее. Сейчас вот 46. Дальше уже побыстрее все пойдет. То есть, это вот время, которое минута 48, оно, конечно, будет меньше. Ну, смотрите, уже почти половина тестов уже сделана. Ну вот, тесты закончены. У вас здесь появятся какие-то колонки. Их можно настроить. Но здесь обязательно появится... Вот, давайте правой верхнюю панель кликаем. Верхнюю панель кликаем. И смотрим, что здесь можно подключить. Можно отключить прибыльность. Мат ожидания выигрыша, ну вот я иногда это отключаю правой клавишей. Можно просадку, фактор восстановления, коэффициент шарпа э, можно отключить. Здесь отдельно у вас оптимизированные параметры. То, что можно все включить, все отключить. То есть мы выбрали два параметра для оптимизации. Это период фильтра, ну, то есть э, того индикатора, который является фильтром для входа в позицию. И выбор самого индикатора тренда. То есть их было 3, и 15 у нас там было тестов. Вот. Все это здесь вот появилось. И отфильтровано по результату, по максимальному. Максимальной прибыли мы хотели от, отфильтровать. Так, по, вот, по результату. Вот у нас по результату отфильтровано. Можно по прибыли отфильтровать. По убыванию, по возрастанию, по количеству трейдов. То есть, что изначально вы зададите не обязательно, не важно, потому что здесь можно все это потом отфильтровать по нужной колонке и, и соответственно, добавить мат от ожиданий и тоже по ним отфильтровать. То есть вся эта информация после прохождения тестов, она уже доступна для, соответственно, анализа. Итак, у нас получился лучшая прибыль, получилось 11 тысяч. 11 тысяч долларов мы заработали со 100 тысяч 10%. И при вот, соответственно, таких параметрах. Просадка период фильтра, да, два, дважды сглажная скользящая а средняя лучше всего работала и период 70. Здесь можно же отсюда правой клавишей мыши нажать, контекстное меню, и есть такая возможность запустить одиночное тестирование. Одиночное тестирование, вы сразу можете посмотреть график по этой, график доходности вашего портфеля. Вот как он менялся. ну Сделок, видимо, здесь не очень много. Давайте посмотрим, сколько здесь сделок. На вкладке Backtest, фактически мы сейчас провели уже Backtest, то есть по отобранным оптимизированным параметрам провели Backtest и смотрим уже его результаты. Вот количество баров, начальный депозит, прибыль, общая прибыль, убыток, прибыльность, то есть отношение прибыли к убыткам, фактор восстановления, отличные вообще результаты. Так, количество сделок не вижу я здесь, а вот всего сделок. Всего трейдов 267, сделок 534. Здесь еще из важных параметров мы увидим, сколько проц... прибыльные трейды, процент прибыльных э, сделок ну, 30, 29, не очень много. Но для трендовой системы это, в принципе, допускается. То есть коэффициенты, которые вы знаете, которые вы понимаете, вы можете их, соответственно, анализировать. Ну, здесь вот есть такая информация о входе по часам, входы по дням недели. Ну, я, как правило, не знаю систем, которые очень специфические системы, которые лучше там зарабатывают по понедельникам, чем по средам. Видите, здесь приблизительно одинаковое, что по месяцам, что по дням недели. Это очень хорошо, что одинаковое количество входов. Ну, вот прибыли, да, может быть в каком-то месяце больше. Это нормально, то есть вы поймали какой-то тренд в этом месяце и э, заработали. А вот по дням недели не должно быть никакого предпочтения. Здесь должно быть одинаковое, ну, здесь вот это похоже. По часам тоже, как правило, это должно быть одинаково. Хотя разница есть, если вы используете какую-то конкретную азиатскую валюту. И она, конечно, торгуется более активно в свое время, когда биржа открыта. Например, иена более активно торгуется, когда открыта японская биржа. Поэтому вот здесь вот это отличие может быть. Ну и ниже коэффициент корреляции. И другая информация выводит. Тестировать. Можно потестировать абсолютно по всем параметрам. По любым параметрам, то есть все, что у вас добавлено, где-то есть возможность протестировать, можно и период параболика протестировать, задать вот здесь значение. Здесь задается, соответственно, старт от какого значения. Задается шаг. И задается, каким значением закончить. То есть, ну, вот как вот с периодом индикатора мы задавали от 10, с шага 20 до 315 шагов. По каждому параметру это можно сделать. После того, как вы все подобрали, а неплохо посмотреть, как все это выглядит на реальной, в реальной торговле на истории. На вкладке настройки мы выбираем здесь или на вкладке обзора набираем визуальное тестирование, отключается оптимизация, визуальный режим, старт. Здесь даже есть какие-то параметры заданы, то запускается вот по этим значениям. То есть вот подобранный период, 70 у нас демо, мы его должны, соответственно, сюда вписать и вписать. Соответственно, здесь задать тоже нужны там именно демо, по которому пойдет вот это визуальное тестирование по колонке значения. Вот визуальный режим, нажимаем старт, и здесь уже открывается окно, в котором непосредственно выводятся все индикаторы, которые используются в торговле и начинается торговля вот по тем параметрам оптимизированным, которые нам понравились, которые мы отобрали. Здесь вот внизу выведен индикатор стокасик, он используется. В некоторых случаях для выхода из позиции. Здесь выводится индикатор Parabolic SAR. Выводится вот кривая дважды сглаженная Double Exponation Moving Average. Она используется для фильтра входа. И все параметры, которые в роботе применяются. Вот уровень стопа желтым пунктирным линием. Голубые крестики. Это вот показано, как уровень стопа двигался. Это для вашего визуального контроля. Это уже прописано в коде и это будет не автоматически автоматически будут выводиться уровни входа вот где продано вот эти маленькие стрелочки будут выводиться и вот на вкладке внизу на вкладке торговли история полностью можно смотреть где были входы по какой цене сколько ордеров было открыто покупка или продажа когда выход то есть все это полностью всю торговлю просматриваете и потом можете в нужный момент остановить Посмотреть там, что за свечка, какое время, какие значения этих свечек, хай-лоу, какой уровень стопа в этот момент. Дальше опять продолжить торговлю. Вверху вот это можно скорость регулировать. Вот сейчас нажимаю эту стрелочку «Быстрее», торговля у меня пойдет быстрее. Обратите внимание, у нас часовой масштаб, а мы их задали по, по минуткам. вот у нас по минуткам смотрит. Вот, смотрите open high, low, close на минутку. Он берет минутные данные и по минуткам моделирует, как у нас, как будто если бы мы использовали тики. Тики очень замедлят. действие и это будет долго. Хотя вот в визуальном режиме можно даже и тики прогнать и посмотреть. Но не знаю, насколько реальные тики на Форексе, большого смысла в этом нет. Все равно там все зависит от вашего брокера, разные брокера вашу сделку. Отправленную в одинаковый момент могут исполнить совершенно по разным ценам, в зависимости там от ваших условий, в зависимости от спреда, который они задают для трейдеров. То есть не обязательно по одной сделке. А вот на Московской бирже, если вы провалить одновременно отправляете две сделки, то результат ее абсолютно точно известен, по какой она исполнится. Это есть биржевой стакан, он доступен всем и он действительно на Московской бирже реальный. Там вы точно знаете, что по какой цене пройдет сделка. Ну, если вас кто-то не перейдит и не, забер, не заберет лучший спрос или предложение в стакане. Все. И здесь вот вы полностью торговлю отслеживаете в визуальном режиме. Собственно, этого, Ну, все это можно вот быстро до конца прокрутить. Сейчас я ускорю до конца и быстро все пройдет. Закончится тестер, тестирование. И после этого. На вкладке здесь вот тестирование идет честно закончится график тоже в этот же момент движется все в реальном времени все появится вкладка backtest и здесь вот данные которые мы собственно уже смотрели ну отличнее одиночного тестирования от визуализации то просто проводится без отображения на график посмотреть вы не можете а результаты соответственно все будут точно такие же. Ну вот вкратце Основные, основная информация, которая достаточна вам для того, чтобы в первом приближении провести тесты. Большинство трейдеров вот глубже не опускается в тестирование и глубже не изучает, там, не занимается исследованием стресс-тестов, не изучается там, форвардной оптимизации. Все это более такие сложные настройки. Вот для первого такого шага можно провести просто тестирование. И система, для которой вот такой тестирование проводится, вы уже сразу можете сказать, система эта подходит для вас, вообще она зарабатывает или не зарабатывает в прошлом. Если вот такой при быстрый тест вообще не дал никаких положительных результатов, то бесполезно там, заниматься более тонким анализом. Скорее всего, ничего уже из этой системы не получится. Хотя бы вот такое быстрое приближение там, на какой-то временном интервале, достаточно большом, у вас должно быть получиться достаточно количество тестов так вот у нас э, так генетической оптимизации вот мы ее можем к тесту этому вернуться э, результаты посмотреть да видите вот здесь вот в истории есть ваши последние тесты которые я проводил Вот их достаточно большое количество вот я к ним возвращаюсь и не нужно мне опять переоптимизировать я их могу уже посмотреть то, что результат, который получились ранее. Все, если здесь вот одни минусы, то систему в помойку. Если прибыль есть, дальше нужно смотреть, оптимизировать, что лучше дает прибыль, как можно ее увеличить максимально, и при этом получить адекватную просадку. Вот здесь прибыль получилась порядка 10%, а просадка менее 3%, ну 2,5 где-то приблизительно. То есть это очень хорошее соотношение, и с такой системой я бы стал работать. На этом все, спасибо за внимание.